Когда онлайн-эксперту нужно создавать бизнес-страницу на Facebook? Здравствуйте! На связи Батима Кабас, продюсер онлайн-экспертов на территории Facebook. Отвечая на этот вопрос, я хочу сказать следующее. Этот вопрос задается чаще всего мне на бесплатных консультациях. в этой связи важно понимать, насколько правильно настроена ваша публичная страница или так называемый личный профиль на Facebook. Личный профиль это решение а, и ответы на три вопроса, кто я, кому я и что я, то есть кто вы как эксперт, а, для кого вы а, являетесь экспертом, то есть и какие а, полезности вы даете своей аудитории. То бизнес-страница это решение и ответ на вопрос, а какие продукты каким образом а, вы можете получить у меня продукты, и каким образом я могу а, помочь вам а, в решении какой-то проблемы или хотелки вашей аудитории. То есть на бизнес-странице вы располагаете а, ряд ваших продуктов, которые вы можете упаковать через инструменты, используя инструменты бизнес-страницы, и таким образом правильно а, ее. То есть бизнес-страница для создания и автоматизации ваших продуктов и ваших запусков.